Беременность еще не повод отказываться от отпуска, конечно, если у вас нет противопоказаний, однако даже здоровым будущим мамам нужно соблюдать правила безопасности. Когда можно и когда нельзя отправляться в путешествие, какой тип транспорта выбрать и что взять с собой, рассказываем обо всем по порядку. На каком сроке лучше ехать отдыхать? Лучшее время для отпуска в положении – второе три места. 14 по 26 неделю. В это время вас уже не будет беспокоить токсикоз, как в первом триместре, и риск преждевременных родов, как на поздних сроках. Какой вид транспорта лучше выбрать? Все зависит от ваших предпочтений. Вот главные плюсы и минусы каждого из них. Самолет. Это самый быстрый способ. До третьего триместра можно летать без особых проблем. Единственное, что может беспокоить, это отечность ног и обезвоживание организма. Чтобы справиться с этими неудобствами, старайтесь ходить по салону самолета каждые полчаса и пить больше воды. Однако начиная с 7 месяца, врачи не рекомендуют летать из-за риска преждевременных родов и выкидыша. Резкое изменение атмосферного давления может привести к сокращению сосудов и преждевременной отслойке плаценты. Некоторые авиакомпании даже не пускают на борт беременных на большом сроке. Поэтому не забудьте взять медицинское заключение от врача. В нем должно быть указано, что ваши роды не должны начаться в ближайшие 72 часа. Поезд Путешествовать на поезде также не следует на последних месяцах из-за риска преждевременных родов. В остальном ограничений нет, разве что для удобства стоит заранее приобрести билет на нижнюю полку. Автомобиль. Его преимущество в том, что вы сами можете выбирать время для остановки. Врачи советуют разминать ноги через каждые 200-250 километров. Обязательное условие – наличие специального ремня безопасности для беременных. Он не давит, а удобно поддерживает снизу. В случае столкновения такой прибор защитит не только будущую маму, но и плод. Как далеко можно ездить? Здесь все зависит от вашего организма. Кто-то не выдерживает и двух часов пути, а кто-то не устает и за восемь. Чтобы узнать наверняка следует проконсультироваться с врачом. Однако медики единогласно утверждают, что лучше отказаться от посещения далеких экзотических стран. Их местная еда может вызвать проблемы с пищеварением, а резкая смена климата, акклиматизацию и ослабление организма. К тому же нельзя забывать о редких инфекциях, которые требуют предварительных прививок, а многие из них запрещены беременным. Что нужно взять с собой в поездку? Вот небольшой список обменную карту о вашей беременности, а также результаты последнего УЗИ и анализов, если они еще не внесены. Если вам потребуется медицинская помощь, эти данные очень помогут лечащему врачу. Справку, если летите на самолете. Медицинскую страховку. Однако помните, что беременность не является страховым случаем и возможные расходы придется оплачивать самостоятельно. Документ нужен для того, чтобы вам оказали срочную медицинскую помощь. И, конечно же, воду, еду и необходимые лекарства. Когда от поездки лучше отказаться. Все индивидуально. Оценить риски сможет только врач. Но есть несколько патологий, которые почти всегда становятся противопоказаниями. Гипертонус матки, анемия, обострение любых хронических заболеваний и аллергических реакций. Проблемы с формированием плаценты, в этом случае даже небольшая нагрузка увеличивает риск маточного кровотечения, нефропатия, гистоз, поздний токсикоз, кровотечение, пониженное или повышенное давление, многоводие или маловодие, угроза выкидыша, заболевания женских половых органов, инфекционное заболевание, с осторожностью э, дают разрешение беременным, у которых есть рубец от кесарево сечения. Врачи рекомендуют им максимально спокойный отдых. Как вести себя будущим мамам во время отпуска? Всем без исключения следует придерживаться этих правил. Не находиться долго на солнце – это может вызвать маточное кровотечение, повышенную нагрузку на сердце и сосуды, спровоцировать варикоз. Особенно важно не загорать во время активного солнца с 12 до 3 часов дня. И не забывайте пользоваться кремом SPF 50, если вы находитесь около моря, и SPF 30, если в городе. Избегать слишком активных видов спорта, таких как верховая езда, пляжный волейбол и так далее. Не переохлаждаться и не перегреваться. Итак, приятного вам отдыха, дорогие будущие мамочки! Надеюсь, видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.